Сфера ценностей и убеждений. Это достаточно жесткая, информационная, богатая структура, очень богатая информационная. Энергии там мало, информации там много, она вся очень-очень плотно упакована и настолько плотно, что жесткость ее не допускает каких-либо изменений. Как уже было сказано, в нормальных обстоятельствах жизни, если бы мы, над нами не давлело общество, а это бы произошло в том случае, если бы, скажем так, народа населения на нашей земле было все-таки поменьше, и всем бы хватало места, и не надо было бы отстаивать свою территорию путем ущемления прав ближнего своего, тогда бы и не было нужды манипуляции ценностей. Все причины именно от этого. Нам не хватает пространства. Мы конкуренты друг другу. Мы прекрасно знаем, что если ты не займешь эту должность, ее займет кто-нибудь другой. Если ты не выйдешь замуж этого мужчину, то не останется. Если ты не купишь эту квартиру, она не останется бесхозной. И так далее. То есть мы понимаем, что вечно жизненные блага ждать нас не будут, не будут. и надо что-то делать с собой и с окружающими для того, чтобы эти блага доставались нам без особых трудов или по крайней мере доставались хоть как-то. Вот разные люди есть различных категорий. Первые идут по пути делать что-то с собой, то есть развиваться, учиться, как-то получать какие-то навыки, получать какие-то знания, чтобы становиться более сильным, более информационно устойчивым. И вторая категория людей, которая идет по второму пути убирая конкурентов окружающих по то есть доказать окружающим, что они ни на что не способны, доказать окружающим, что они не должны хотеть того, что не надо, не, не, не надо хотеть в этой жизни и так далее. То есть воздействовать на цели и на желания других людей. Человек, который развивает себя снизу вверх, идет по первому пути. Идет человек, который идет, развивает себя сверху вниз, идет по второму пути. Но, как я вам уже говорила, людей, развивающих себя сверху вниз, не так уж и много. На этом уровне, на уровне внедрения целей и ценностей сознания окружающих существуют так называемые эгрегоры. Это искусственные существа, они тела не имеют, поэтому им не. Ведомы чаяния телесные, чаяния эмоциональные, они живут ради того, чтобы внедрять идеи. Они внедряют их с точки зрения правильности, сразу же подсаживая в сознание окружающих, что эта, реализация именно этой идеи будет являться правильной. И ответ, почему это правильно, как раз имеет отношение к той самой идее, которая витает в воздухе. но правильно, потому что подтверждает эту идею. Идею правильности жить так, не нарушая пространство других людей. Например, да? Там, всеобщей толерантности, каждый имеет право, как сейчас в Европе, это все эти активные демонстрации, да, немцы подвиньтесь, целые демонстрации, пустите выходцев из Африки, немцы подвиньтесь, именно с таким флешбом они двигаются по всей Европе. То есть это идея, которая, естественно, влияет на судьбу людей, которая заставляет их отказываться от чего-то, принадлежащего им в пользу кого-то. Например, идея, что мать должна жертвовать все ради собственного ребенка, это же идея? Или чего? Не идея? Идея. Идея? Идея. И ведь если мы с вами посмотрим всю историю окружающую, окружающую нас, да, всю историю длиной, например, там лет в тысячу, мы увидим, что это ж не всегда было так, верно? Не всегда было так. Это возникло уже потом. И эта идея приемлема. Мать, которая не жертвует всем ради своего ребенка, получает осуждение от окружающих, хотя у нее может быть очень стройная теория, почему не надо всем жертвовать ради ребенка и вполне очень даже объяснимая, но судит не по теории, судит по поступкам, по словам и очень редко когда по результатам.